представлять человека в как будто он находится в воде обвести человека запечатать со всех сторон и наполнить его водой так чтобы все было у него в середине заполнено водой после этого представить будто этот человек в середине наполнен тоже темно-синей водой после чего с движением рук сверху вниз представить будто он стал неоново сияющим или сверх э, светло-белого сияния и это делать на протяжении дня вот такой образ над этим человеком представлять до 10 или до 20 раз как вспомнили так и сделали обвели заполнили представили будто в середине вода и сделали его неоново-белым но не делайте это чаще одного-двух месяцев обычно за там три-четыре недели человек бросает за две недели бросает